Спасибо, Алина Емченко. Итак, если у вас нервное состояние или депрессия, как можно избавиться быстро? Я могу сказать, необходимо стать, как жабка, указать большой палец, левой руки необходимо приложить вот так вот колбу согнуть ножки и вот так стоя начать очень быстро дышать если у вас паническая атака депрессивный эпизод нервное состояние обижаетесь или злитесь на кого-то то станьте вот так как лягушка и начните дышать прикасаясь средним пальцем себе колбу вы будете в восторге от того насколько быстро это все убирается дальше